Меня зовут Аня, и меня ждут два месяца хардкорных тренировок по боксу. По окончанию двух месяцев профессиональных тренировок по боксу меня ждет финальный бой на открытом ринге. Честно говоря, мне э, достаточно страшно, но также мне безумно интересно посмотреть, во что со все мои тренировки, чему я научусь и как пройдет этот финальный бой. Всю жизнь я чувствовала себя слабой. На уроках физкультуры, в школе меня никогда не брали в командные виды спорта. Я всегда приходила последние на финиши. Это вселяло в меня огромную неуверенность. Первая неделя была очень хардкорной, у меня болело все, что только могло болеть, все, что не могло болеть, все равно болело. Я изучала первые просто основные удары, я впервые в жизни работала с грушей, впервые в жизни я надела перчатки, впервые в жизни я работала в спарринге. Было безумно тяжело, каждое утро просто собирать себя по кусочкам, вставать с кровати и идти походкой хромой утки на работу. И, кстати, я запустила анонс этого челленджа в своем инстаграме в сторис, и достаточно много людей действительно в меня поверили, но были те, кто не поверили. И одновременно меня это подстегнуло, меня подстегнуло то, что есть люди, которые в меня верят, за что им огромное спасибо, и есть люди, которые в меня не особо верят, и у меня появилась мотивация им доказать, что на самом деле все в этом мире возможно. Но самое главное, что я поняла за первую неделю то, что бокс это не просто набивание груши, это намного больше, чем работа руками. Бокс это про баланс, бокс это про координацию движений, бокс это про скорость реакции, это про умение быстро найти выход из ситуации, быстро заблокировать, быстро дать ответный удар, быстро перемещаться, умение стратегически мыслить и предугадывать, что будет делать твой соперник. На самом деле, я рада, что я выбрала именно тайский бокс Мне лично он кажется намного более интересным, чем классический Потому что ты можешь использовать все свое тело как оружие И это безумно круто За последнюю неделю я пересмотрела огромное количество боев по тайскому боксу И это ну, безумно красиво Это настолько точные, резкие, красивые удары Это выглядит просто великолепно У меня синяки просто по всему телу У меня вся правая нога в жутчайших, огроменных синяках Видео называется «Я у мамы тайский боксер». Короче, этот синяк я получила из-за деревянной коробки, которая стояла перед грушей, для того, чтобы я как можно выше задирала ноги. Ногу я высоко не задрала, ударилась об угол деревянной коробки, вуаля. И этот синяк у меня из-за того, что я, когда пробивала лоу-кик, <coughs> попала... Хотя, может быть, это было не лоу-кик. Слушайте, я уже даже не помню, потому что это было неделю назад. Эм, короче, попала по коленке своего спарринг-партнера. Вот этот прекрасный синяк у меня тоже от коробки, потому что я фигакнула грушу, груша отлетела, ударила по коробке, коробка прилетела ко мне в тот момент, когда я замахивалась для нового удара. Ну, а все остальные синяки, которые вот здесь вот вы видите, это из-за неправильных лоу-киков. Я очень запомнила одну крутую мысль, которую мне сказал Андрей во время одной из тренировок, когда ему пожалуйста, то, что мне больно. Он сказал, что... Боль – это индикатор того, что ты делаешь что-то не так. И как только ты научишься правильно бить, тебе уже не будет больно. И на самом деле, это настолько глубокая мысль, мне кажется, что это можно применить просто к жизни в целом, не только к тайскому боксу. Если тебе больно, если ты мучишься и страдаешь, значит, ты что-то делаешь не так. Как только ты начнешь делать это правильно, вся боль и страдания уйдут. Итак, идет вторая неделя моих тренировок по боксу. И сейчас у меня все болит намного другой болью, не такой, какой болела на первой неделе. На первой неделе просто болели мышцы, которые не привыкли к нагрузке. Сейчас же у меня просто болят мышцы, суставы, и болят они потому, что я просто неправильно бью. У меня дикие просто проблемы с техникой, и я умом понимаю, как правильно нужно делать, но мое тело меня просто не слушается. И это сложно, потому что мне больно. Мне больно. И Андрей говорит, что если мне больно, значит я что-то делаю не так. И получается, мне постоянно больно, и я постоянно делаю что-то не так. Я просто ужасно устаю, и где-то в середине дня, в 2-3 часа меня уже начинает клонить в сон. Андрей мне сказал пить БЦА, и вот я купила себе вот такие вот со вкусом Кока-Колы. Честно говоря, не самая приятная вечный вкус. Вот. Но я ее пью, и она должна помочь мне быстрее восстанавливаться вторая неделя далась мне достаточно сложно я просто приходила домой, перед каждой тренировкой дремала, потому что если я этого не сделаю, то я бы на тренировке просто всем бы выдохлась. И я поняла, что мне намного интереснее спарринговаться с живыми людьми, чем бить по груши, потому что по груши бить очень скучно. И также на второй неделе у меня просто постоянно не покидало чувство, что я делала что-то не так, что у меня все получается неправильно, что у меня никогда не получится миддлкик, что все будет так... Сложно и муторно. У меня сейчас вся вот рука, я не знаю, видно, не видно, она вся короче в синяках. Вот здесь, вот здесь, это потому что я неправильно держала пады. Но в целом я поняла на самом деле, что у меня проблема с тем, что э, у меня не совсем сбалансировано, то есть я не совсем э, сохраняю баланс. Когда ты бьешь, ты делаешь еще при этом шаг ногой, потому что у тебя удар идет не от руки, не от силы руки, а от ноги. Я очень рада, что у меня попался такой классный тренер, как Андрей. Э, он действительно вкладывается в меня, и действительно я понимаю, что э, его поддержка, его мотивация позволяют мне двигаться дальше, и не останавливаться, потому что было очень много моментов. Даже с самого начала, когда мне было сложно, когда мне хотелось сдаться. Он меня направляет, немного корректирует, где надо он может на меня разозлиться, где надо он может на меня накричать И я считаю, что действительно тренер это такой человек, который тебя направляет, он должен быть жестким Тренер это человек, на которого ты должен смотреть, которым ты должен восхищаться, который должен тебя мотивировать и вдохновлять Мне уже почти не больно, когда я бью middle мидлкики Конечно, у меня до сих пор остались синяки на ногах, потому что ну никто не идеален вот. Но я все равно бью и я чувствую, что получается, и у меня прям так. Просто когда у тебя получается хороший, качественный, красивый мидл кик, ты это чувствуешь, ты заряжаешься энергией, потому что по-другому это невозможно описать. 7 января, это значит, до соревнований осталось чуть меньше двух недель. И с сегодняшнего дня у меня начались спарринги с очень крутой девчонкой. Ее зовут Алина, она занимается... Уже четыре года, но ну, в принципе, занималась на четыре года, выступала на огромной куче соревнований, и она нереально крутая. Просто сегодня у нас был первый спарринг, и она меня просто уделала, и она реально меня не жалела, как какие-то парни или мужчины, с которыми я до этого старинковалась на групповых занятиях, вот. И это, по-моему, очень кайфово. Посмотрим. Надеюсь, я привыкну э, к тому, что будут меня бить, и к тому, что я буду бить. Честно говоря, мне немножко страшно а, бить прям по живому человеку. Вот он на меня смотрит, мне нужно ударить по нему. Это, конечно, жесть. Вот как только я вышла на ринг, я поняла, что моя жизнь разделилась на до и после. Это какие-то просто нереальные ощущения, когда вокруг огромное количество людей, ты стоишь на ринге, ты смотришь на свою соперницу, и есть только ты и она. И либо она тебя, либо ты ее. Чувство реально непередаваемое просто. В первом раунде я очень уверенно пошла на нее и сразу же пробила достаточно неплохую связку. Потом, после этого, я пропустила несколько хороших ударов. И в тот момент, мне кажется, я растерялась, потому что я не привыкла к таким сильным ударам. Я помню, что, естественно, на тренировках, на спайлингах тебя никто так сильно пить не будет. Реальность прошлась по мне хорошенько. В итоге мы бились-бились. Я ощущала, конечно же, что мои два месяца тренировок против ее, одного года тренировок плюс еще 5 килограммов сверху веса Логично представить, какой будет результат Но тем не менее, я четко поставила себе цель, что я выстаю. Я выстою этот бой, несмотря ни на что И в конце второго раунда мне было очень фигово, потому что я уже начала конкретно так пропускать э, удары по голове Uh, у меня уже, uh, я чувствовала, что у меня уже начинает болеть нос, и у меня болело ухо Андрей ко мне подошел и сказал, uh, если хочешь, мы можем остановить этот бой Но... Хоть я и маленькая дрожащая чихуахуа, но такие чихуахуа, как я, не сдаются. И я сказала, что нет, я достаю этот бой, и я действительно достояла. И третий раунд, в принципе, был уже понятно, что я устала, что она устала. Но под конец, прям вот за секунду до того, как прогремел гонг, я пропустила просто жучайший удар в печень. Я была рада, что это закончилось, я была рада, что я выстояла. Естественно, как только я поняла, что все это закончилось, я разрыдалась от дикого стресса. Но это реально стоило того. Что скажете? Это было круто. У меня сейчас все болит, я не, я не могу чтобы я что просто горло жжется. Да, я не выиграла этот бой. Но я выиграла совершенно другой бой, намного более важный, чем тот, который произошел на ринге. Я выиграла бой самой собой. Каждый день в течение этих двух месяцев после работы я шла на тренировку, выкладывалась там. Я боролась с собой, я боролась со своей ленью, я боролась со своими страхами, со своей неуверенностью, со своими комплексами. И я считаю, что эта борьба была мною выиграна. Андрей, мой тренер, говорит, что главные победы случаются не на ринге, не в бою против соперника. Главные победы случаются в зале во время тренировки. Каждый раз, превозмогая себя, вы приближаетесь к своей цели. Я хочу сказать огромное спасибо Андрею за то, что он прошел этот путь со мной, за то, что он в меня поверил, за то, что он меня тренировал, передавал свои знания, за то, что он меня поддерживал, за то, что он сделал это возможным. Без хорошего учителя вы не сможете продвинуться к своей цели. Очень важно, чтобы у вас был человек, который вас вдохновлял, мотивировал, который показывал вам, как правильно, который также вас тренировал не только физически, но и психологически. Если вы живете в Москве и хотели бы тренироваться у Андрея, то его контакты я оставлю в описании. И я прошла этот путь от девочки, которая даже не умела один раз отжаться от пола на прямых ногах, до девочки, которая вышла на ринг и выстояла 9 минут против соперницы, у которой было на 5 кг больше веса и на целый год больше тренировок. Для меня это победа.